Зарабатывай и выводи деньги на карту, да вообще на любую платежную систему. Лично я вывела деньги на Payr кошелек. Как вы видите, сумма более 300 тысяч рублей мне поступила. Проект InvestCoin выводит деньги за считанные секунды. Заработать 300 тысяч рублей за месяц с данным сайтом легко. Так что обязательно досмотрите данное видео до конца. Желаю всем приятного просмотра.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 Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на десятый тарифный план, то есть 900% процентов за семьдесят часов и проинвестируете так же, как и я, двадцать тысяч рублей, то наша прибыль составит 180 восемьдесят тысяч рублей. А каждую минуту мы будем получать по 42 два рубля.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 Статистика компании InvestCoin. Участников на данный момент 8 960 человек. Проинвестировано более 40 миллионов рублей. Выплачено более 16 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как вы видите, в этот проект я проинвестировала 60 тысяч рублей. Выплачено с этого проекта 181 тысяча. Друзья, заработала уже я в этом проекте более 500 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров до данный момент у меня составляет почти 13 тысяч рублей. На балансе на 360 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payer. Сумма для выплаты 360 тысяч рублей.